Всем привет, друзья! Сегодня продолжение темы про биржу OKEX. Я уже записал видео, как зарегистрироваться, обзор на биржу, также как купить, продать криптовалюту, как торговать, как торговать с плечом. И сегодня разберем самый такой интересный, кратенький обзор будет, как приумножать свою криптовалюту. То есть, с простыми словами, вы владелец какой-то криптовалюты и здесь вы отправляете ее в стейкинг и получаете те же монетки под э, годовой процент. То есть это не какой-то хайп пирамида, Вы чисто реально зарабатываете монетки того же. Вот я сегодня покажу на примере полка дот. Да, это офигенный классный проект. Я снимал на него тоже обзор, можете глянуть. Я его отправлю в стейкинг под, э, по-моему, там 15% годовых. И буду получать э, этого же полка дота живые монетки таким образом за год я увеличу свое количество монеток полкодот и естественно я надеюсь что помимо того что у меня увеличится монетки еще и цена будет расти поэтому кому интересны такой вид пассивного заработка реального заработка тогда присаживаемся и поехали Итак, в разделе ⁇ Мои активы ⁇ вы можете увидеть, вот у меня есть основной баланс и есть единый баланс. То есть на основном, здесь как холодный кошелек, вы всегда держите там монеты, которые вы не торгуете, а на торговом аккаунте вы держите те монетки, там, которыми торгуете. То есть это хорошо, да? если вы торгуете, торговый аккаунт. Если не торгуете, просто для хранения у вас есть основной аккаунт. Так вот у меня на основном аккаунте, смотрите, есть... 60 монеток DOT. Я их буду отправлять в стейкинг под пассивный доход на бирже ОКЕКС. Как приобрести, к примеру, монеты DOT? Вы можете нажать кнопку «Купить». Здесь сделать быструю покупку за гривны, там приобрести, к примеру, USDT, а потом за USDT на этой же бирже купить там монетки DOT. Можете это сделать через P2P платформу. Можете пополнить биржу там через какие-то обменники. У меня, например, на бирже Binance были монетки DOT. И что я сделал? Я взял, нажал вот, вывод, здесь э, на бирже OKEX я нажал пополнить и просто выбираете монету DOT. Адрес пополнения я указывал Polkadot, тот, который у них есть сеть Polkadot, ихняя. Вот просто нажимаете копировать, если у вас это все на Binance, например, Polkadot, вы можете сюда вставить адрес. Сеть автоматически подтягивается, видите ДОТ, нажимаете сколько вам там монет перевести и в течение там, нажимаете вывод в течение 5 минут полка ДОТ с биржи Binance э, перейдет вам на биржу OKEX. Так, здесь ребята, я надеюсь все понятно, кому нет пожалуйста смотрите под видео в описании ссылочки как торговать покупать криптовалюту. Нажимаем финансы и нажимаем пассивный доход, смотрим что у нас здесь есть. Мы можем Палкодот э, закинуть на стейкинг под 15% годовых. Нажимаем «Выбрать» и выбираем стейкинг. Э, если я хочу стейкинг по 15%, то у меня не заморозится мой дот на 60 дней. То есть на 2 месяца у меня не будет доступа к моим монетам. То есть имейте это в виду, если цена вдруг подпрыгнет и вы захотите ее продать, то вы не сможете это сделать. Но я эти монетки на долгострок взял, поэтому 60 дней под 15% я подписываюсь на это дело и дальше буду еще также подписываться еще на 60 дней. Ну и таким образом попробую за год увеличить количество моих монеток. Я нажимаю подписаться, э, период ну, да, 60 дней, выбираю максимальное количество и у меня написано... Сколько примерно годовая доходность? 15.19% в год и это будет 0.02% в день мне приходить. Я нажимаю «Продолжить» и здесь вы можете прочитать. Прибыль начнет накапливаться с 6 августа, то есть с завтрашнего дня. Вы получите всю прибыль автоматически или переключитесь на гибкий срок по истечении исходного срока этого предложения. Выплата займет один день. Досрочный вывод. Вам нужно будет заплатить дополнительную комиссию за досрочный вывод. Она будет равна основной сумме, умноженной на 5% и умноженной на дни, оставшиеся до истечения срока за период блокировки. А, видите, можно будет снять, но вы заплатите дополнительную комиссии. Зачем это нужно, в принципе, поэтому я нажимаю подписаться. Все, мы успешно подписали и успешно застейкали монетки ДОТ. Здесь вы можете посмотреть все предложения. Вот есть там Мина протокол под 22%. То есть здесь в принципе все плюс-минус хорошие проекты. Вот есть Атом под 14%. То есть биржа ОК издает в принципе годовые хорошие проценты. Это не хайповские, поэтому имейте это в виду. Есть горящие предложения. Вот, к примеру сейчас Матик Полигон. На 7 дней вы можете застаикать по 60% годовых. Салану можете по 37% и 20 процентов на 15 дней за, ну, закинуть под стейкинг и здесь в разделе моя прибыль мы уже я буду смотреть подробности накопления своих процентов также здесь мы можем и вывод средств нажать и растейкать свои монетки то есть я думаю здесь вам тоже все Понятно. Также напоминаю, что хранить криптовалюты на бирже, это в принципе не есть безопасно, но раскинул сейчас там на бирже Binance, где-то на OXX, где-то на PancakeSwap, где-то на кошельке Trustwallet. Ну а если у вас вообще там крупная, там хорошая сумма, вы не хотите умножать, просто холдить, держать, рекомендую это приобрести там аппаратные холодные кошельки, в которых нет доступа к сети, и, и их очень-очень... Сложно, а может и невозможно ну, взломать и забрать ваши активы. А биржи все-таки, хоть они надежные, OKEx, OK, Binance, все может случиться. Имейте в виду то, что на бирже хранится, это не ваше. Это биржа, она в любой момент может закрыться, захлопнуться. И все ваши активы, к сожалению, будут утрачены. Я это понимаю, я беру на себя риски. но я должен это сказать, протранслировать, чтобы вы не были удивлены, вдруг, не дай бог, что-то случится с биржей. Ну, как мы видим, биржа ОКЭТС давно работает, Binance тоже давно работает, одни из топовых. Надеемся, что все будет с ними хорошо. Ну, а на этом у меня все, друзья. Больше информации, как всегда, я даю в своем телеграм-канале, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. Там иногда я разыгрываю также и криптовалюту. Подписывайтесь на YouTube-канал, пишите в комментариях. Как вам стейкинг, готовы ли вас отправить свои монеты, если у вас есть, на стейкинг и получать хоть и маленький, но реальный годовой процент. Ну а на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока.